Здравствуйте, друзья! Пусть Дух Живого Бога, Дух Святой, придет и наполнит вашу жизнь, чтобы реализовать через вас Его служение, которое все могут замечать, близкие, родные, все окружение ваше чтобы увидела Бога в вас, чтобы все могли видеть Иисуса, живого Иисуса через вас. Пусть Бог в личности Духа Святого прибудет внутри вас для того, чтобы вы были живым свидетелем Бога в этом мире. Это цель Духа Святого сделать нас Его свидетелем здесь на земле, свидетелем Его воскресения, воскресения Его Сына Иисуса здесь на земле. Но для того, чтобы это могло произойти, естественно, вам необходимо покаяться в ваших грехах, оставить неправильную жизнь, оставить все то, что не угождает Богу, и начинать жить в соответствии с Его Словом. Давайте мы прочитаем, что сам Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, в 6 главе. Он говорит к ученикам, ну и к каждому, что вокруг него. Иисус исцелял, делал чудеса, кормил людей, такие огромные чудеса совершал. Но пришел момент, когда ему нужно было пойти в другое место. И тогда народ побежал за Иисусом. Они хотели быть близко к Нему. И Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, которые Я делал, но Он сказал, но вам необходимо стараться». Не о этой пищеленной, то есть временной, вы не ищете меня, он сказал, из-за тех знамений, которые я совершил, но потому что вы ели этот хлеб и насытились. Другими словами, Иисус знал то, на самом деле, кем является. И Он объяснил и сказал, старайтесь не о пище не о этой еде, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. «Ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Тогда здесь Иисус сказал людям следующее, перестаньте переживать и думать, и стараться только о каких-то видимых вещах. Нет, Он объяснил, что необходимо фокусироваться и стараться во-первых во-первых конечно искать Божье царство то есть стараться приближаться к вечным вещам то что не имеет конца и когда вы слушаете меня когда мы делаем наши передачи о чем больше всего вы переживаете в вашей жизни? Что для вас является важным, о чем вы думаете день и ночь, без остановки? Вы просыпаетесь и об этом думаете в одном и том же. О чем? Господь Иисус сказал... Не думайте о том, что есть, что пить, во что одеваться. Вот это вот профессия, карьера, семья. Не думайте об этом как о самом важном. Потому что все это пройдет. Именно это он объяснил. И это очень сильно. Тогда... То занимает ваши мысли. А я это куплю, я этого достигну, у меня это произойдет. Вы знаете, мы живем в последние времена. Даже если вы в это не верите, ученые об этом говорят. Тогда мы живем во времена больших скорбей и страданий. Вы можете прочитать об этом в 24-й главе книги Евангелия от Матфея, это знамение конца времен. Но если вы переживаете только о вашем собственном мире, только о самом себе, Тогда вы желаете, естественно, достигать этого, того, чего-то еще. Иисус, он говорит всем нам, всем тем, кто переживает о своей собственной жизни, только о самом себе. Он говорит следующее. Старайтесь, то есть фокусируйтесь, во-первых, на Божьем Царстве. Старайтесь. Не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Потому что все пройдет, все проходит, наше тело, все исчезнет. Но та еда, о которой мы должны стараться, это спасение нашей души. Только для того, чтобы вы могли понять лучше, когда мы говорим о спасении, о спасении души, когда Библия, когда Иисус говорит о спасении души, для которого Он пришел в этот мир, душа – это центр наших чувств. Наше сердце это символизирует. Когда мы чувствуем грусть, это душа чувствует. Когда мы радуемся, это душа радуется. Когда мы чувствуем удовольствие, это душа чувствует удовольствие. Когда мы чувствуем боль, эта душа чувствует боль. Когда мы чем-то огорчены, эта душа огорчена или в гневе. Тогда все то, что в вашей жизни, в наших жизнях происходит это через нашу душу проходит, Сама Библия, само Слово Божие говорит о душе как о нашей жизни. Тогда Иисус не пришел спасти мое тело или ваше тело. Иисус пришел спасти не мой дух, не наш дух, потому что дух – это мудрость, это способности размышлять, это умеет каждый человек. Мудрость есть у всех людей люди имеют талант и когда кто-то делает научные открытия что-то познает бог дал людям эту мудрость чтобы мы могли создавать те вещи которые помогут нам жить более комфортно но когда Человек умирает, его дух, то есть мудрость, все вот эти способности возвращаются к Богу, потому что это Бог создал. Тело, мы знаем, что с ним происходит, оно просто в землю возвращается, но душа, душа – это та причина, по которой мы на самом деле живем. Это как весь смысл, эссенция нашей жизни. С Богом или без Бога. Зависит от выбора каждого из нас. Тогда Иисус здесь сказал, старайтесь, то есть ставьте как приоритет не пищу, которая проходит, но та, которая пребывает в жизнь вечную. Например, люди фокусируется на вот этом, этой цели, а построить свой дом, семью, чтобы иметь гарантию своего будущего. Но будущего где? Здесь, на земле, или жизнь детей на земле, пока мы живые. Как будто все мы можем потом избавиться от могилы, но невозможно. Иисус фокусирует нас на вечном спасении, потому что если ты переживаешь только о том, чтобы накопить денег и смотришь на этих людей, этих миллиардеров, которые очень богатые, вы знаете, о чем они переживают? Они знают что рано или поздно они умрут и они очень много инвестируют чтобы открыть возможность жить как можно дольше они хотят жить долго даже если сто лет или 150 лет проживет человек даже если ты сможешь немного дольше прожить рано или поздно умрешь, никак по-другому ты не сможешь ничего изменить. Тогда люди думают о будущем на земле как можно более долгом. Но вы знаете, что произойдет. Мои друзья, Иисус предлагает нам думать о будущем нашей души, о вечном. Именно об этом, чтобы переживать о той пищи и старайтесь о той пищи, которая будет пребывать в жизнь вечную. И только Дух Святой может открыть нам это понимание. Я могу объяснять, говорить, показывать. Но вы знаете, люди вроде бы понимают, но... Иногда даже ничего для этого не делают, потому что живут только тем, что глаза показывают, нос чувствует, только то, что можно попробовать на вкус или услышать, эти видимые вещи. Но все, что мы видим, это материальные. Все закончится, все пройдет. Но то, что вы не видите, и то, что заставляет нас страдать, на самом деле, это душа. Душа страдает, она мучается. Иисус учит нас и говорит, старайтесь, действуйте со всех сил о том, чтобы достигать той еды, которая прибывает в вечную жизнь. Это то, что мы сейчас вам даем ежедневно этой еды для вечной жизни. Каждый день мы говорим об этом, о спасении, о том, что будет питать вашу веру, веру тех, кто э, слушает. И мы пытаемся пробудить тех, кто, духовно говоря, в мертвом сне. Тогда пусть Бог обильно вас благословит во имя Иисуса Христа. Аминь.